Я покажу, что получилось, когда мне куплена шоколад, России, щедрая душа, 70% какао, 70%. Вот я вам покажу, что получилось, когда мы подожгли. А сейчас я вам покажу, как этот процесс вообще проходит. Да. Да. Отломите прямо, да. откройте. Открываем вот. шоколадочку, вот. 70%. Так, побольше, а то руки сожжем. И пытаемся... Вообще жуть. Жу. А вон какая. Я думала да. вообще что спалили. Это кажется Петя шоколад поджигал. Вот ведь ужас какой. Оно даже не капает. Вообще. Оно даже не капает, оно даже не плачет. Слушайте, ну это катастрофа какая-то. А мы так любим шоколадки. Вот. А они. мы это жрем, а? Что? Владимир Владимирович. Смотрите, Владимир, Смотрите. спасибо Владимир Владимирович. Да, чем чел. нас кормят. Да, чем вот нас кормят. Смотрите, это же ужас. А даже, запах как то а, а если бы вон обожглась вся, а если бы вы знали, какая вонь идет, фу, это ужас. О, сияет ярким пламенем. Даже нигде масла нет. Даже, даже, даже не масло. какао, Жириночки. не жиринки нигде. Угу. Вот смотрите, сухое, слушайте, сухое, это так, запомните это название и никогда не покупайте Уху. эту гадость. Щедрую душу. Да, Пусть да, они да. жрут это сами. сами, сами. И травятся. Ратые, да, и да, и депутатам надо. Угостить Фу! Фу! Вот, посмотрите, что... Ой! Ой! Сни... Сни... Сними вот я эту гадость. Сними. Это ужас! Слушайте, это кошмар. Это кошмар. Это, это, кошмар. это такая вонь, mm. вы даже не представляете, какая вонь. Фу! Вы представляете? Это мы едим. Ё-моё! Это катастрофа. Так это же свечка фу, мягче фу. плавится. Смотрите, что делается. Смотрите, что делается. И это называется шоколад. Щедрая душа, 70% какао. Ну, ну что делать? Ну, это И, надо... А рис, вы видели пластмассовый рис? Рис? Рис пластмассовый. Нет, еще не видела. Сегодня я посмотрела программу по телевизору по поводу качества еды. Которую мы сейчас употребляем. И была речь о рисе. О китайском пластмассовом рисе, который добрался и до российских магазинов. И была речь именно об вот, вот, вот этой марке. Хочу сейчас проверить. Вот она. Положила кошку немножко и подношу к огню. Посмотрим, что случится. Сейчас пока ложка разогревается, пока еще ничего не происходит. Ну, вроде бы на вид обычный, хороший рис. Я когда выбирала, старалась покупать не самый дешевый, что называется. Ну, рисковать не хочется, конечно, своей жизнью, своим здоровьем. Из-за каких-то лишних 20-30 рублей. Но ну, сейчас посмотрим, рискуем ли мы или что-то. Ну, я вот насколько могу наблюдать сейчас уже. Рис меняется, он побелел. Вот, смотрите, он горит. Посмотрите, что происходит. Он горит реально с синим пламенем. Боже мой, мне лично уже страшно. Капец, это же, что же такое у нас мы употребляем с едой. Посмотрите, он горит синим пламенем. Ужас, он хоть не взорвется сейчас. Вот, смотрите, пришел с работы. Шел, значит, пока домой, зашел в Янту магазин, купил рис. Значит, начал его, ну, как правило, все это, промывать его. Так вот, уже где-то на седьмой промывке воды, да, смотрите, что получается. Вот что получается. Вот просто. Это как рис такой бывает вообще? Он пластиковый, блядь. Без всяких подстав, без ничего. Я голодный сейчас и злой, блядь. Это что такое, смотрите, вот рис, вот он рис. Вот я его взял и вот он стал пластиковый, блин. На вкус вообще никакого вкуса риса даже нету. Я еще не варил его, я только его промываю. Вот это как так? Такое бывает? Я должен сейчас свою семью кормить что ли? Посмотрите, какая вода!